Приветствую вас, дорогие участники проекта Фаберли Club На связи Лариса Архипенко. Сегодня я расскажу, как зарегистрировать аккаунт Instagram с телефона. Для этого вам нужно зайти в Google Play, скачать приложение Instagram У меня оно уже скачено. Вы заходите в приложение Instagram, либо вы заходите в любой браузер, И мы начинаем регистрацию. Обратите внимание, что когда вы заходите, вы должны для регистрации нового аккаунта именно вводить нигде. Видите номер телефона или и, и пароль, да? Вы должны зайти ниже, где написано Зарегистрируйтесь. Итак, нам предлагают два варианта зарегистрироваться либо по номеру телефона, либо по адресу электронной почты. Я ввожу свою электронную почту. Так, почему-то мне выдает. Укажите свой действительный gmail.com, потому что я не дописала его так. Так далее. Ну я, например, введу имя свое. Так, я веду пароль. Так, добро пожаловать в инстаграм Лара Архипенко. Так, весь предлагается подключить к Фейсбуку, я пропускаю. Добавить фото профиля. Вот мне пришло письмо. Желательно подтвердить сразу же почту. Так, я подтверждаю. Обязательно вот эту ссылку нужно подтвердить в письме. Добро пожаловать в Инстаграм. Так... Когда вы заходите в приложение, у вас интерфейс вот этих настроек, вот это колесико, видите вверху. То, что сейчас у меня угли слева, у вас оно будет справа. А Так. Ну, нужно выбрать фото. Фото. Ну, фото, в принципе, так, для примера. Ну, пусть будет это фото. фото так опубликовать фото профиля так поделитесь своим первым фото так значит здесь смотрите какой момент так моя фото опубликовано момент такой что вы когда создаете новый аккаунт в Инстаграм пожалуйста не ставьте ссылку ссылку в свое в свой аккаунт, когда вы создаете только что создали аккаунт в Инстаграм, и вообще как бы не ставьте ее в течение где-то трех дней, чтобы аккаунт у вас отлежался. То есть вот я, видите, захожу в настройки, у меня имя пользователь имя пользователя можно поменять, то есть вот где веб-сайт, то есть это будет ваша ссылка либо на Лендинг, личный лендинг у вас будет с вашей реферальной ссылкой интернет-проекта Faberly Club. Либо это будет сайт, на, который дает вам интернет-проект Faberly Club, сайт Faberlic регистрация. Тоже. Вот. То есть дайте отлежаться своему профилю. Здесь вы можете заполнить о себе. Здесь ваш электронный адрес. То есть, пока мы ничего не заполняем здесь. Так. И здесь видите, вот выходят рекомендации. То есть я нажала на плюсик сверху, мне выходят рекомендации. Сейчас можно сделать вот эту вот раскрутку пока ручную. То есть пока э, автоматизацию Инстаграм мы не подключаем, потому что аккаунт, я еще раз повторяю, должен отлежаться. И вот мы э, пока что э, подписываемся, да, здесь на Кристиана Роналда. На Бьонс. Лена месси мы подпишемся. Ну, вот такие вот на аккаунты, да, Селена Гомас, Паула, Ким Кардашьян. Ну, то есть вот а, такие аккаунты, которые имеют а, миллионы подписчиков. И, в принципе, пока вот это пойдет под раскрутка у вашего аккаунта, пока вручную можно его немножко под раскрутить. Ну Вот таким вот образом. То есть мы создали аккаунт Инстаграм. Значит, чтобы добавить еще один аккаунт, таким же образом, то есть здесь вы выходите из этого аккаунта. И вы уже можете добавить другой аккаунт. А уже в приложении в самом, вот я сейчас захожу в приложение, приложения мы можем не переключая пароль вести до 5 аккаунтов то есть видите я нажимаю вот на галочка у меня стоит имя пользователя я нажимаю правее на галочку у меня выходят все аккаунты то есть я могу добавить еще пятый аккаунт из тех которые у меня уже созданы то есть я спокойно могу войти И вот, пожалуйста, у меня сейчас 5 аккаунтов. Это очень удобно, что не нужно переключать пароль, вводить пароль, не нужно. Так, подозрительная попытка входа. Так, ну это что-то здесь. Инстаграм перестраховался, то есть там нужно будет просто ввести пароль. Ну, вот таким вот образом. Значит, сейчас мы сделали регистрацию. Если какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте мне, либо своим наставникам. Желаю всех, всем больших объемов, больших структур. Всем пока!